Начни соревноваться с местным телевидением. Ниша для получения прибыли на YouTube – канал о твоем городе. Обзор новостей города, обзор событий в вашем городе, обзор мероприятий вашего города. Также хорошо монетизируется обзор компаний. Популярным будет канал обзора достопримечательностей города или обзор знаменитых людей. Интересен, вероятно, будет и обзор злачных мест. Ну и всегда в любом городе монетизируется объявление. Пора открывать свой телеканал. Канал о городе – это правильная и интересная высокодоходная ниша. А правильный выбор ниши – это гарантия успеха и вашего дохода. Регулярно создавайте правильный и интересный, а главное полезный контент. А я подскажу вам 8 направлений для данной ниши. Приготовьте контент-план.